И всем здравствуйте Други мои Вот я обороняю укрепку свою Она под барби Сейчас диктумы захватывают укрепку Они под белыми никами Я на своей укрепке нахожусь У меня тоже белый ник Они тоже под белыми никами Хотя в зоне укрепки, как говорится должно, Должны быть ники желтыми а Стреляю Урон по ним не проходит никакой Вот эти ники Какие здесь есть у нас. Так, они подняли на уже 58%. Видите? Стреляю. не мой урон не проходит, ни их урон не проходит. Так, включаю желтый ник. Так, 61%. Так, куда мне сбегать дальше? Так, успею я до процентов. Так, все, наверное, до вот сюда будет достаточно. Так, у меня сейчас должен включиться красный ник, ну, точнее желтый. Нет, нифига не включился. Вот в этом, как сказать, случае я не знаю, как мне оборонять свою укрепку, если таким способом клан ему прописан вар, тем более диктуму вот этому прописан вар. Но они в откупе. Так, флаг на 81%. стреляют, все равно ничего не получается. Так, пытаюсь сбить флаг. Так, выкидываю, как у меня раньше получалось, косточки. Поднимаю эти косточки. И у меня снова флаг не сбивается, и ничего не происходит. 87%. Так, снова. Включаем, ой, кидаем на них гранату. Отходим. Проходит взрыв. И снова никаких нету. Так, 9. Все. 93%. Никаким способом мне не оборонять укрепку. Надеюсь, как сказать, можно будет это когда-нибудь исправить. Или вот такие кланы, которые себе купили откуп, будут заходить и забирать спокойненько укрепки. Все, укрепка была отобрана плана Барби. Таким образом, они богаюзничают, или это недочет разработчиков, я не знаю. Эту, как-то обсудить тему нужно, или исправить, и в ближайшее время это исправить. Это уже не раз было э, говорено разработчикам исправить вот эту тему. Не знаю, как это будет выглядеть. Все, я нахожусь на вражеской укрепке. Тем более, так, дальше смотрим. Выходим из безопасности, так нас приваты не стреляют о, стреляют а, а вы че, это уже не приватный прибежал, все мы уходим в безопасную зону И я, ага, арест у нас на укрепке, теперь таким образом мы отсюда так просто не можем уйти только через перезаход так, с вами была Матаня всем удачи Надеюсь, когда-нибудь этот сервер станет адекватным, ПВЕ-сервер, приятным для игры и приятным для людей, а не вот для таких вот крыс, как вот эти господа, которые не могут нафиг нормально повоевать при захвате. Всем пока, всем удачи, до свидания.